Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам про новые устройства, которые мы внедрили в колонны НБК. А Наша компания постоянно занимается разработками, улучшением оборудования, и НБК не обошла это учить. Сейчас я подробно расскажу о новых внесениях изменений в данной конструкции. И начнем мы с высоты колонны. Высота колонны у нас теперь составляет 2,4 метра. Рекомендуем высота для ее установки не ниже потолков, чем 2,5 метра. Далее, с виду эти изменения не видны, но мы изменили полностью нагреватель, который у нас подогревает брагу перед тем, как она поступит у нас непосредственно уже в саму колонну. Конструкция добавила сюда несколько трубок, что позволило снизить скорость подаваемой браги в самом нагревателе, и тем самым мы добились большей температуры на выходе ее уже в саму колонну. Далее спускаемся вниз по колонне. То, что мы видим здесь, это мы установили... Вот такой вот еще подогреватель внизу. Борда, которая выходит из НБК, у нас подогревает воду, которая поступает в парогенератор. То есть вода в парогенератор у нас идет уже горячая, за счет чего мы меньше тратим усилия и средств на ее нагрев. Тем самым, естественно, мощность НБК у нас увеличивается. Вода подается в нижнюю часть теплообменника, нагревается за счет того, что она прикасается с возвратной уже бордой, которая идет в отходы из НБК, и уже горячая поступает у нас по плавковую камеру. И самое основное изменение, которое прицепила у нас колонна, мы полностью изменили уровни, которые были внутри нашего НБК. А уровни у нас стали другие, они позволяют, опять же, быстрее нагревать брагу, которая подается внутри колонны, и тем самым мы получаем на выходе больший объем по выходу спирта также и по ее спиртовозности с виду опять же их не видно но я сейчас покажу какие будут новые тарелки использованы в нашей НБК прежде тарелки я хочу сказать что у нас использовались в шахматном порядке с которой жидкость пересекала с одной на другую, и так до самого низа теперь мы решили сделать совершенно другие тарелки и сейчас я вам это покажу вот такая теперь насадочная часть у нас будет установлена в колонну НБК а, и давайте поближе я вам расскажу, как это все будет происходить. Брага попадает у нас э, с нашего колпачка и на первую тарелку. А далее она стекает только в одном направлении. Она стекает против часовой стрелки. Далее падает на следующую тарелку. Так как у нас здесь стоит перемычка, то, естественно, брага течет дальше по следующей тарелке. И так она протекает по всем тарелкам полностью за счет того, опять же, что у нас здесь расстояние уменьшено, то есть оно составляет половину диаметра трубы, то поток здесь будет также хорошо прогреваться восходящими парами из парогенератора. И таким образом, чтобы пройти браги до самого низа, она должна преодолеть 25 тарелок. Сейчас мы будем включать наш парогенератор и показывать, как это идет у нас на деле. Смотрите, для того, чтобы нам полностью оценить, как работает колонна, мы не стали подключать нижний выход к канализации. Мы сюда поставим сборочную емкость, а вода, которая должна охлаждать из холодильника, Основного холодильника, который уже охлаждает непосредственно у нас дистиллят Она будет отводиться прямо в канализацию Тем самым здесь мы будем получать уже отработанную борду Без смешения с водой, которая подается на холодильник Да, она будет немножко горячее, чем должна быть Зато нам покажут четкие показатели по спирту, который остается у нас и идет уже в канализацию Насколько отжимает колонны их, мы это все посмотрим для того, чтобы начать работу с колонной, мы поставили два емкости. Это первая емкость, которая у нас будет под прием борды, в которой мы посмотрим, сколько у нас идет спиртовозность. Прием под уже готовый дистиллят. И для того, чтобы нам включить колонну, мы просто нажимаем общий выключатель и нагрев. Данная колонна позволяет с легкостью утилизировать 12 кВт. И в базовой комплектации она идет именно с, этим, с этой мощностью 12 кВт. Но возможно увеличение по мощности в дополнительной комплектации. Пока колонна у нас нагревается, давайте пройдемся еще полностью по всей колонне я расскажу еще разочек, как она подключается. Итак, подача браги у нас идет с любой емкости через насос и подается на нижний выход, скажем так, подогревателя браги перед тем, как она поступит нас с Далее, на с колонну. Далее, второе подключение мы подключаем колонную воду на основной холодильник, который будет нам охлаждать уже готовый дистиллят. А сверху у нас идет подача. Выход воды у нас идет с нижней задней части холодильника, вот на него надеется сейчас трубочка и подключается на бордоточек. вот сюда, у нас подключено по-другому для того, чтобы мы могли проверить количество спирта в браге, уже остатки, которые будут уходить в канализацию. Снизу холодильника у нас идет трубка, которая стекает в дистиллят уже в попугай, в попугай установлен установлена приемная для измерения спирта и мы будем в реальном времени наблюдать за выходом спирта из НБК. На верной части у нас установлен термометр, вот так мы сейчас включим. Термометр в базовой комплектации не поставляется. Мы его установили сюда специально для видео, чтобы видеть как насколько подогревается брага перед тем как поступает в колонну, какая температура будет ее до входа в колонну. Давайте посмотрим. Температура подаваемого браги, которая у нас сейчас идет в нашу колонну НБК, составляет 81 градус. Температура, которая выходит у нас из НБК, равняется 99,5. Раньше градусник у нас стоял здесь в отводе, поэтому температура была ниже. Сейчас мы его поставили прямо в колонну. А температура внутри колонны составляет 99,5 градуса. И с которая на выходе, сейчас. 55. Данную спиртованность можно повысить за счет того, что мы поиграем с подачей Праги в саму колонну. Но перед тем как мы начнем ее регулировать, мы замерим скорость отбора на данной производительности. Давайте вот так вот колонне. Замерять будем по 30 секунд и посмотрим, какой производитель установил. Итого у нас составила. 175 мл 175 умножить на 2, получится 350 и умножаем еще на 60. у тому у нас получается скорость отбора. Сейчас не 55 градусов. 21 литр. У нас скорость подачи небольшая, а температура 55 градусов это о том, что у нас Прорывается, то есть, у нас отбор будет чистый, у нас отбор полностью всего спирта, который есть у нас в браге, но также он идет вместе с параметром. То есть спиртурозность у нас убавляет того, что у нас спирт разбавлен параметром. А для того, чтобы это убрать и повысить готовость, мы ну, немножко добавим сюда подачу браги, тем самым мы увеличим спирт. Давайте это сделаем. Мы вот так вот чуть-чуть ее прибавим и будем следить за температуру. А, еще один момент. Так как у нас брак идет жидкое, то впереди на насос мы поставили кран. Кран позволяет дополнительно регулировать подачу. И смотрим дальше за выходом из спирта, который идет у нас из МВК. Давайте немножко еще добавим чуть-чуть покачку. И посмотрим, будет за температура и какая будет у нас такого святина. Температура подаваемой браги у нас уменьшилась до 60 градусов, мы стали ее подавать больше. За счет этого у нас увеличилась спиртуозность. Но также у нас на 4 градуса упала температура в бардаклопчик. Она составляет на счет 95 градусов. Очень важно правильно отрегулировать подачу браги. Мы пробирали с подачей в большую в меньшую сторону и пришли в, принципе, в такой золотой середине. По спирту мы пришли на выходе в 65 градусов. При этом подача браги составляет 71 градус. Подача браги 71 градус, который подается у нас в колонну НБК. Мощность 12 киловатт. Когда у нас опустошится эта бочка, мы сможем точно сказать, сколько занимает пол времени. Перегон 127 литров браги, брага была 15-процентная, то есть 15% спирта там было браги. Сейчас мы возьмем немножко на пробу, сколько у нас получается спиртованности на выходе, какой остаток у нас, и потом еще пересчитаем из натальонного спирта, сколько у нас было внутри браги, сколько мы получили на выходе. А, это мы поставим сейчас охлаждаться, потому что здесь горячая, и подключим правильно орудие а, отбора для того, чтобы нашел всю а, тонализацию уже холодная. То есть мы подключим сюда шланг в воде и разберем тростюмы. А, давайте подходим к заключительной фазе нашего видео. А, дальше мы озвучим только, сколько за какое время происходит колония на 12 килограммов, а, сейчас мы построим температуру измеряемого спирта вот температура спирта у нас составляет 31 градус можете делать корректировки на спирту 31,6 сейчас стоит 31 делать. давайте 32 32 градуса, которые у нас выдает колонна температуру в При этом спиртуозность составляет, скажем, было видно, 65-66 градусов. Сразу, наверное, интересно всем посмотреть, какая производительность у нас идет. Сейчас мы это тоже покажем. Вот сейчас наш образец, который мы отобрали для пробу, насколько колонны хорошо сжимаем, переведем в бочку. И давайте еще раз замерить производительность. Так, вот у нас стол пустая, кова большая. Время все наспорачиваем. Также можете в реальном времени достичь его а у себя под видео. Включаем и спокойно. Набираем. будем делать 30 секунд что потом умножить на 2 и на 60 тем мы узнаем сколько у нас будет производительность колонны в час так и сейчас она составляет у нас все 48, а, умножаем на 2 и умножаем на 60, и там получается у нас 18 литров 65 градусного спирта, спиртовод из браги у нас было 16 градусов. Борна, которая стекает вместе с водой, с охладником, 40 градусов. Можно прекрасно выпускать градусную канализацию. Тем самым у нас не будет идти ни испарения, это парнишные, просто идет бытовая температура воды канализации. Только в браке мы перегоняем за 1 час. А, и сейчас пересчитаем все по абсолютному успеху. То есть у нас было 115 литров 16 градусной а, браги. Тем самым на выходе мы получаем абсолютного спирта где-то порядка 17 литров абсолютного спирта. После того, как мы перевели это все, то есть мы получаем, еще раз, абсолютного спирта 17 литров, переводим мы его в спирту, с которой у нас идет в бак, мы должны получить где-то порядка 26 литров дистиллянка на выходе. Данная колонна позволяет быстро начать и в режим работы, для разгона требуется не больше 10 минут, чтобы уйти в колонну уже для а, получения спирта сердца. А именно, мы на данной колонне БК получаем только спирт-серез. Мы здесь не убираем ни головы, ни второй братья. Мы перегоняем браку в спирт-серез для дальнейшей выложки переработки. Также хочу сказать, что данная колонна у нас подходит для любых видов брака, но давайте тоже не забегать немножко в все, что можно запустить по данному трубопроводу по этому колонне – колонну в состоянии переработки. Поэтому данную колонну мы позиционируем как для густых брак, так и для упражнения. Все характеристики данной колонны мы только что озвучили в видео. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите внизу в комментариях. Подписывайтесь на наши видео. До новых встреч!